Какими бы боевыми искусствами не занимался единоборец, обязательно в этих боевых искусствах присутствуют руки. Даже в спортивном тэквондо, в котором лупят ногами больше всего, все равно у них есть техника рук. А если это не спортивный тэквондо, то техники рук там тоже много. Ну а любые другие взятия единоборства, там техника рук как минимум 50%. А то может и больше. Бокс это вообще все 100%. Так вот. Учитывая тот факт, что мы работаем руками, мы это я буду говорить э, с вами про бойцов, огромную роль у нас играет плечевой сустав. Я не буду говорить об ударных поверхностях, о локтях, сегодня поговорю именно о плечах. Почему? Потому что именно плечо обладает огромной циркумфлексией. Циркумфлекция это вот это вот ротационное движение, благодаря которому мы можем донести ударную поверхность до мишени в любом направлении. Вверх, вниз, вправо, влево, сбоку, по круговым траекториям удара носить. Все это обеспечивает нам наше плечо, потому что оно э, подвижно. Но у любого бойца есть определенный динамический стереотип, есть определенные траектории приемов, боковых, снизу, прямых благодаря которым э, все-таки траектории усредняются и сводятся к каким-то оптимальным, необходимым для данных энсм э, техник И поэтому сустав, несмотря на то, что это активная работа руками, задействуется не в полной мере, работает только в каких-то амплитудах, в определенных э, траекториях. Из-за этого динамический стереотип изменяется, и износ сустава, э, а также наоборот его гипертрофия в каких-то местах связок, их утолщение, укорочение происходит в угоду этой санкетехники. Это не есть гуд. До определенного возраста это все хорошо работает, есть компенсаторная гипертрофия и любые другие механизмы компенсации, все это дело восстанавливается. Но и то, если человек работает профессионально и много, получается в одних амплитудах он работает много и в траектории, в других работает намного меньше. Соответственно, сустав в одном направлении изнашивается больше, в другом не работает, что еще хуже. И там происходит Э, связок, капсулы, а сустав э, сам плечевой такой, что у него в принципе капсулы практически нет. Это такой сустав, который самый подвижный в нашем теле он обеспечивает самые большие движения, самую большую ротацию, на самую большую амплитуду движения и конечности. Заведенный сустав тоже широгидный, но там амплитуды меньше и ловкость его намного ниже. То есть этот сустав нам позволяет и вращать плечо, в любых траекториях, амплитудах, да, и поднимать, и отводить, и назад уводить, сгибать, разгибать, э, любые вращения изнутри наружу, чего только нет, абсолютно. То есть сустав такой очень сам, подвижный, но это благодаря тому, что у него практически отсутствует суставная капсула. Там три косточки держат головку сустава, а между этими косточками натянуты э, мышцы в виде мембраны. Вот. И эти мышцы называются ротаторные манжеты или вращательные манжеты. То есть э фактически мышцы закрывают эти, сами, эти промежутки и, собственно говоря, держат там сами, головку сустава. Вот, когда мы наносим удары, э то головка, э э с причем кости стремится выйти между этими косточками, в зависимости от сангитаритургии движения. И держит ее там только вот эти мембраны мышцы до да, натянутые, а также это посредованно мышцы над плечи, которые сверху еще поддавливают. О том, как прорабатывать ротаторную манжету перед силовой тренировкой, я видео уже записывал, но я, тем не менее, все равно сегодня покажу. Вот в данном видео я хочу показать, как нужно закачивать обязательно бойцов на плечо, и надплечья, для того, чтобы обеспечить его максимальную защиту. В чем особенность? Понимаете, когда работают бодибилдеры, они, в принципе, работают все равно в таком же ключе, как и бойцы. Правда, по-своему они работают тоже в определенных амплитудах, в определенных детрактуре для того, чтобы прокачать передний пучок, средний, задний, добиться дефиниции, разделения, да, присушки, чтобы эта сечка была и все такое прочее. У них своя самки задача, у бойцов своя задача, вот эти узкие задачи не дают плечу проработать так, как надо в полной мере, поэтому боец обязательно должен, работая с тягощениями, наряду с упражнениями такими, какими выполняют бодибилдеры или обязательно выполнять еще высокоамплитудные движения по полной амплитуде, как и, э по тем амплитудам, которые вообще у нас физиологически возможны, которые заложены и которые есть. И этому помогают очень хорошо различные махи и вращения с, с гигантелями. То есть это э, такие э, комплексные, э, э, неселективные виды действий, когда мы не только какой-то пучок один да, прокачиваем, а э, смежные пучки передний и средний, например, средний и задний. Или когда в одном э, движении мы прорабатываем поочередно все пучки, да? то есть от переднего через средний и к заднему. Вот. И амплитуды должны быть максимальны, чтобы э, стабилизация сустава внешними крупными соматическими мышцами была с самых разных сторон. И вот когда мы это все прорабатываем, то можно добавлять и узкоспециализированные нагрузки. Это э, предотвратит такие серьезные травмы и серьезные спортивные патологии, профессиональные спортивные заболевания, как артрит плечевого сустава, а также привычный подвывих и привычный вывих в выключенном суставе, которые часто бывают у боксеров, которые вынуждены плечо в ударе поднимать и, соответственно, располагать вот таким образом, когда головка, плечевой кости очень сильно давит на мышцы, ротаторные манжеты, и может, в конце концов, просто продавить их и выйти наружу. И там образуется контакт отверстие, в которое постоянно плечо, плечевая кость будет выскакивать, и тогда возникнут серьезные проблемы. Так вот. Сегодня я покажу вам те упражнения, которые надо делать обязательно, хотя бы иногда, наряду со всеми другими силовыми. Раз за неделю по плечу нужно прокачивать теми упражнениями, которые я покажу сейчас. Для этого больше всего подходят гантели. И когда есть вот такой гантельный ряд, да, простейший, то можно сказать сразу, что боец любой может отлично прорабатывать весь плечевой самой пояс и прежде всего мышцы плеча и над плечи. Конечно, не забываем, что перед любой тренировкой нужно выполнить разминку. Разминку я сейчас вам обязательно покажу. Я ее запишу отдельным видео. И в этом видео либо она вставлена будет, либо будет дана отдельная ссылка на всю разминку ротаторной манжеты и плеча, которую можно делать перед любой тренировкой, перед боем с тенью, перед работой по снарядам. Сегодня вот в этом видео главная задача показать упражнения силовые. И разминка силовая тоже присутствует. Значит, упражнение номер один, которое должно быть обязательно. Это разминка ротатов. Для этого берем довольно легкие гантели, поднимаем их вверх и осуществляем вот такие движения. То есть локоть у нас четко фиксируем и стараемся максимально провесить руку вниз, чтобы не поскольку а сколько позволяет, и поднять его на вертикальном положении. Вес должен быть легкий, поймите, мы сейчас мышцы не качаем, мы разминаем ротаторную манжету, да а, а, некоторые ее мышцы, там несколько мышц, вот нам надо проработать их все. Для этого нам нужно проротировать головку на а, спичевой кости в суставе по разным направлениям. 20 раз достаточно. Теперь ставим локти, фиксируем и разводим. Некоторые, кто не знает, что это такое, думают, что за фигню человек делает. Вроде и не бицепсы качает, ничего, проворачивается, головка с плечевой свиньи кости в другой совершенно амплитуде, и в другой траектории. Если вы начнете это делать, вы сразу же почувствуете, как у вас э, э, ну, натягиваются мышцы э, в плече. Э, сбоку и сзади. Движение довольно интенсивное, но не резкое. Вес гантелей должен быть очень маленький. Дальше сделали 20 раз. Проворачиваем таким образом гантели. То есть просто гантели вращаем, максимально вращаем внутрь плечо. Разворачиваем наружу, внутрь наружу. То есть опять же проворачиваем головку плечевого сустава. Суставной капсуле. суставе, да? Суставной ямки. Капсулы как таковой в принципе там нет. Вот. Минимальный объем ротации мы завершили. Теперь осуществляем сургую для разминки мышц над плечи то есть для длитовидных мышц. Вот это вот упражнение, оно э, комплексное. Поднимая руки спереди, у меня напрягается передний пучок глидовидной мышцы. Отводя руку в сторону и назад, я прорабатываю, я прорабатываю задний и средний пучок глидовидной мышцы. Вот таким вот образом тоже осуществляю 10-20 движений. До легкого такого вот, утомления вы должны почувствовать, что нагрузка э, в надплечье есть, она присутствует. И в обратную сторону сзади и стороны поднимаем руки стараемся не поднимать вот так вот вверх, с кистями то есть ладонями вверх не поднимаем стараемся поднимать тыльными сторонами вверх тогда проработка будет более качественная выключенные мышцы плеча будут такие как спрахиалис, ну, плечевая, бицепс а плечо лучевая будет выключена больше будет работать непосредственно дельтовидные мышцы все рот мы плечо обращаем замечательно. Не забывайте, что перед этим должна была быть, была быть выполнена обычная разминка, смысле, полноценная. Вот. И несколько видов махов и их разновидностей, которые мы делаем при проработке а, мышц над плечи. Первое. Самые сильные конечно, мышцы над плечи – это передний пучок сбетовидной а, а, а, а, мышцы. А, поэтому его мы не прорабатываем за мной первым, потому что, если мы начнем его работать, он опосредованно обязательно цепляет еще и боковой пучок, который более самославный. И когда дойдет время качать боковой пучок, он уже будет уставший и вы полноценно его не прорабатывать, не проработать. То же самое касается заднего пучка. Хоть он наименее выраженный, но он всегда сопряженно цепляет на себя часть трапециевидной самой мышцы. И поэтому, если вы начинаете прорабатывать заднего пучка, и вы тоже полноценно не проработаете, потому что у вас спина подружная будет. Силь, там сильные веса, большие веса тягать можно. Поэтому я всегда начинаю работать со средней ручки. Беру довольно легкие гантели. Опять же, для начала, каждое упражнение я делаю в шести подходах. Первый разминочный с очень легким весом, для того, чтобы мышцы, мышцы поняли, как они работать будут, по каким аплитудам и по каким своим траекториям. Чтобы они наполнились кровью. Разогрелась связка и не возникла травмы, когда я возьму гораздо больше веса. И, и работаю я всегда лесенкой по нарастающей. То есть каждый последующий вес, с которым я работаю, будет больше. Итак, первое. Это махи гантелей в стороны. Гантели сводим перед собой, чтобы удобно было. Можно чуть-чуть наклонить корпус вперед. Одну капельку, не надо вот так наклоняться. Так вы будете подключать больше задний пучок глидовидной мышцы. И в зависимости от того, насколько вы сильны, вы можете руку почти прямую поднимать и делать при этом одновременно то есть Поворачивая кисть внутрь, чтобы поднять вверх с мизинцы. И локти. Вот таким вот образом. То есть не вот так вот надо поднимать, как некоторые делают. Да, когда вы держите гантели перед собой и поднимаете только локти, то у вас очень короткий рычаг, соответственно, вам просто лучше за гантели, полегче. Идет махи побольше. Итак, поехали. Вот. Большие широкие махи, как будто крыльями действительно маршрут. Первый подход с, с легким весом может быть достаточно большой длины, до 30 раз может быть делаться и даже до 50, чтобы создать утомление предварительно. То есть мышца должна устать, должен почувствоваться легкий пампинг. То есть связки должны налиться кровью и должны почувствовать эффект вот такой наливания мышц. работы. Старайтесь не размахивать вот так, вот. не махать, а медленно поднимаем, медленно вниз опускаем, вниз руки не бросаем. Опускаем под контролем, спокойно, медленно вниз, довольно плавно вверх, довольно плавно вниз. Тогда проработка идет очень качественно. Как утомление почувствовали, забивать полностью мышцы не надо. На этом мы закончили, это разминочный подход. И дальше идет уже 5 рабочих подходов начинаем с веса поменьше и делаем большее количество раз. То есть берем такой вес, который можно сделать 25 20 раз. И потом повышаем вес, чтобы последний подход был ну, от 5 до 10 раз. Вот я беру гантели по 6 кг. Планирую сделать с ними где-то в районе 20-25 раз. короткие. Я тренируюсь интенсивно очень. То есть у максимально минута, не больше. Вот. Всего будет упражнений несколько, их бывает от трех. То есть это махи в стороны, махи вперед и махи а, в согнутом положении. Но иногда доходит до пяти и даже до шести значит, этого, подходов, когда я делаю целевые, а, цел, целевую работу на дельте. Там уже не махи подключаются, там еще добавляется жим Арнольда, в котором тоже присутствует ротация. Поэтому хорошо прорабатываются мышцы которые плеча тоже. Очень сильно качественно. И добиваю еще армейским жимом и жимом гантелей э, на стуле или на скамье. Вот это полноценная такая тренировка большая. Ну Вообще вариации дофига. Может быть жим в тренажере, как угодно. Но базовые махи делаются всегда. Кстати, иногда э, я добавляю еще в махах дропсет, когда я не беру и веска будет бы, меньше, а когда заканчиваю подход, я еще делаю немножко по-другому. Не вверх поднимаю руки до конца, а вывожу э, перед собой гигантыри и поднимаю руки локтями вверх. То есть тяну, как будто у меня вот, работают только локти. Э, кисти э, только держатся в гигантерии и не подключаются предплечья, вообще не тяну, только локти вверх. Только локти вверх, а гантели при этом висят безжизненно вниз и добиваю таким образом еще десяточку раз. Тут вообще селективно работает, очень качественно. А, средний плечок бездовидной мышцы. Что я, собственно говоря, сейчас буду делать. Вот я беру гантели по 8 кг, это третий подход из шести. Планирую сделать 15 раз и потом добить дроп сетом. Пошел. Но, кстати, важно понимать, что мы не торопиться и должны поднимать плечи вверх, а отводить руки в сторону. Шипку такую допускать нельзя. О, сразу пошел пампинг, плечи забиваются. Хорошо. Сейчас будет четвертый подход. Берем гантель еще тяжелее. Беру десятку и планирую сделать с ней 12 примерно раз и потом добить дропсета. Сколько в дропсете делаю? До чувства сжения, до пампа. Четвертый. Я и продолжу. Сделаю еще с ними два подхода. О, то есть это будет пятый и шестой. В таком же ключе. То есть буду планировать делать по 10-12 махов. Вот, и потом десятку, где-то дропсеты. Вот плечи надуваются, прям, чувствую, распухают. Если бы сейчас бы не было вот такой отек слегка, слегка, да, санома, сейчас бы сразу бы, а, какая-то прорезка пошла бы между... Вот она, есть, уже начинается. Между э, средним пучком и задним. Сразу пошла разбивка. И когда мы проработаем еще э, махи назад и э, вперед, то дефиниция пойдет еще и между передним пучком, средним и задним. То есть вообще вот такая хорошая наливка в печь наливаются. Вот это вот будет показатель хорошей прокачки. Я специально пишу вам это видео одним файлом, для того, чтобы вы видели, как тренировка вся идет в режиме реального в пойму бы, Сашечки, глотну. А. А. Тренируюсь я сейчас в Таиланде. На Самуи жара пипец какая. Несмотря на то, что сейчас у меня работают два кондиционера, выставленные на 18 градусов, Весьма, весьма жарко. Перед этим у меня была пробежка на беговой дорожке. А полчаса подпотек, прям вообще капитально. Очень хорошо. Крайний подход на средний пучок. Ну вот, одно упражнение я закончил. В точно таком же ключе выполняются упражнения на передний пучок дельты и на задний пучок. Дальше махи на передний пучок. Два варианта. Первый. Можно делать одновременно двумя руками. Можно по очереди. Не переворачивайте руку. Вверх. Иначе очень сильно подключаться будут бицепсы, плечевая мышца, плечевая, крюмовидная и так далее. То есть вот таким образом надо работать. Руку можно чуть-чуть согнуть для того, чтобы не подключать ненужные для работы мышцы. Вот. К сожалению, здесь только это гантели, потому и идеальный вариант, когда мы берем тяжелый диск на штанги, поднимаем его до высоты больше 90 градусов, это так, чтобы между 90 и 180 было 45 это. И еще делаем знаю, поворот, как будто вращаем друг. То есть поднимаем, делаем поворот. Сейчас покажу, как это делается на такую штуку. Вот, это крышка, а -а -а, так, бак, вот. диск. Поднимаем делаем вращательный движение. Поднимаем делаем вращательный движение. Когда у нас включается еще дополнительно, опять же, ротатор, и стабилизируется, кроме надплечья мышцы, еще ротаторы. Но если у нас этого нет, то работаем просто гантелями махи. В первый подход, опять же, берем довольно легкие гантели и делаем. Можем двумя руками сразу, потому что гантели легкие. Вот. Главное не разматывать корпус, вот так, так, никаких махов. То есть застабилизировали тело и стараемся тело не раскачивать вообще. Первый подход делаем довольно много, большое количество раз, иногда даже до 50, если ганте очень легкие, вот. для того, чтобы хорошо пробить, разогреть. Вниз не бросаем, медленно ведем. То есть с одной скоростью все работается. Нету фазы, где мышцы расслабляются, есть все время в режиме. Вверх совсем поднимать руку, не надо, чтобы отдых там не шел. Рука остается немножко вперед, выпрыгнуть. Не поднимается над головой совсем. Иногда достаточно поднять чуть выше, чем до 90 градусов. То есть чуть выше, чем параллельно был, И этого будет нормально. И этого будет достаточно, вот так вам вот, правильно говорить. Вот. Проработали. Обязательно не игнорируйте вот этот вот. Легкий подготовительный подход, он очень важен, чрезвычайно, потому что он э, гарантирует от вас от того, что вы заработали и пошли рабочие подходы. Взял вот. гантрики потяжелее, чуть-чуть, и почередно. Гантели легких, в самом конце может делать доворот вверх мизинцы. То есть подняли и осуществили мизинцев до ворот, чтобы подключить дополнительно ротаторы. Чтобы когда вы будете бить, обворачиваем чтобы у вас ротатор стабилизировал ваше плечо. Берем гантели еще тяжелее. Здесь я как правило делаю между подходами очень маленький разрыв, почему руки очередно работают, поэтому и перерыв можно меньше делать, отдых это сам больше. Свет двумя руками одновременно марку делать. Перерыв был чуть дольше. То же самое можно делать абсолютно и на кроссове, на блоке, вытягивать руку вперед. Сзади трос, берете ручку и снизу вытягаете вверх. При этом лучше наклониться чуть-чуть, почему у рука будет. Еще более качественно прорабатываться, вы будете тянуть ее сзади уже. И вот амплитуда какая работает. Здесь когда вы поднимаете. Вот у вас амплитуда рабочая. Не работает мышца, Там она будет работать из заднего положения, все вперед. Еще более качественно. Поэтому на тросовых тренажерах делать вот эти вот отводящиеся движения можно еще более качественно. Я показываю только основу на самом деле этих упражнений может быть масса. Различного рода махи могут быть как на тросовых тренажерах, так и со свободными тресами. В разных совершенно вариациях. Одной рукой, когда вы зафиксируетесь одной рукой, и одну руку делаете махом, да? Это сколько угодно много, может быть, самых разных упражнений. Просто важно понимать, что махи а, с почти прямой рукой для файтера более качественный способ, более а, полезный для проработки мышц над плечами. Поехали! Я времени не буду вам записывать все подходы, на все махи, на передние, на задние, на жим Арнольда и на просто джинсидя. Запишу по одному лишь упражнению, по одному подходу. Суть там, в принципе, та же самая. То есть шесть подходов делается. Первый такой обрабатывающийся, с очень легким весом, а потом нагрузка э, повышается э, за два-три подхода. Может и до последнего вы все больше веса будете брать. Я вот дохожу к четвертому подходу до максимального веса, с которым я буду работать и три подхода рабочих делаю с одним и тем же весом, вот, иногда добиваю этой а вот в таком случае. то есть э, весь метод обозначил я на махах в сторону, такие же подходы и ко всем остальным упражнениям, а какие это упражнения, я вам сейчас обязательно покажу и покажу обязательно еще э, способ самой простейшей растяжки, покажу его прямо сейчас, Почему? Потому что его можно делать прямо между подходами. Иногда бывает такое ощущение, что жжение мышцы забилась, просто до безобразия. Ее нужно потянуть. Берете просто руку, составить на что-то. Либо берете за блок, либо за перекладину, либо за грузи, либо за еще. Вот. И уворачиваете плечо. Уворачиваете плечо. И повисаете, растягиваете. Дальше, я не иногда можно не браться за предмет. Отложив просто тыгную сторону кисти. И присесть, чтобы потянуть деталью мышцу. Если это э, не кроссовер, вы можете взять запятый кроссовер и потянуть вот таким вот образом. Потянуть таким образом и, и вот таким. Либо точно так же захватиться за стол, за какой-то, и потянуть, и таким вот захватиться. И потянуть, положить руку на перекладину, потянуть. То есть выворачиваете плечо и чуть садитесь ниже, чтобы у вас рука вытянулась назад и вверх. И у вас мышцы хорошо потянутся. И чтобы задний пучок потянуть, когда работать, Поднимайте руку. А вы захватываете за плечо и тянете между углом и плечом а с предплечем и вот, по верху. Значит, помедиально между как, головой и плечом. Вот таким вот образом. Сюда и сюда. Это потянется за гады. Соответственно, махи назад. Садимся на край со скамьи. гантели под ногами захватываем. Вытрили под ногами, делаем наклон, можно прямо лечь на бедра, это нормально. И начинаем прямыми руками делать махину 0. Садимся на скамью, руки перед собой, локти максимально близко, гантели соединяем, и одновременно отводя руки в стороны, поднимаем их вверх и ротируем, э, сгибронируя Вот так. Все. И последним упражнением еще можно добавить просто жим гантелей. Вообще хочу заметить, что гантель, что лучше всего для файтера, работать именно с гантелями свободные веса, Они а со штангой. Штанга нафиксирует между собой веса справа и слева и заставляет работать в определенных амплитудах и траекториях. Она завязывает руки между собой, связывает. Здесь же руки работают отдельно друг от друга, поэтому они полноценно и качественно прорабатываются отдельно. Прорабатываются стабилизаторы мышц, поэтому работа получается очень качественная. вот такая у нас с вами получилась замечательная тренировка. мы вот, плечики налились, прям чувствуется, такие прямо наполненные. Вот и вот такую тренировку как целевую можно делать с большими весами, либо в режиме цикл тренировок по Full Body. Только тогда будет не по 6 подходов, а, предположим, по три. А, то есть, три. делать там три круга больших, состоящих из семи-восьми упражнений, Пойти по типу кроссфит работаете. И в них обязательно включены упражнения на плечи. Но я тогда, когда работаю в фулкбарде, я, как правило, работаю плечи на петлях ТРХ. Но об этом у нас будет с вами абсолютно отдельная тренировка. Салют. Работаем.